Здравствуйте, с вами Надежда Соколова. Сегодняшнее видео адресовано тем, кому в силу обстоятельств приходится проводить время в дороге и нет возможности размяться. Но если у вас затекла шея, плечи, то эта разминка как раз подходит именно вам. Сядьте поудобнее, постарайтесь выпрямить спину, вытянитесь макушкой вверх, плечи опускаем вниз и сейчас разминаем на шейный отдел. Представьте, что вот здесь представьте что вот здесь перед носом у вас наклонная плоскость и по этой плоскости вы рисуете небольшой круг полный круг это вдох выдох и постарайтесь не вкладывать силу в движение а слегка размять шейный отдел вы будете чувствовать вытяжение по шейному отделу вы будете чувствовать как ваша макушка тянется чуть-чуть вперед и по диагонали вращение в другую сторону и будете чувствовать, как уходит напряжение шейного отдела. Не ускоряйтесь и старайтесь синхронизировать движение и дыхание. Последний раз также. Теперь мы поднимаем подбородок параллельно полу. Теперь следующее упражнение. Поднимаем плечи вверх и вниз. Вдох и вниз. Выдох, опуская плечи. И скользим лопатками по полу. И еще. Выдох. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Без остановки. Последний раз также. Опустим плечи вниз. Из этого положения голова вправо-влево. Продолжаем разминать шейный отдел. При этом стараемся шею сзади растягивать. Не сокращая мышцы. Чтобы не прекращать доступа крови к голове. Не пережимать шейный отдел. И не пережимать шейный отдел и не нарушать работу артерии, которая подает кровь в голове, и вен, которые откачивают кровь обратно к сердцу. Последний раз также. Теперь из этого положения мы потянем плечи вперед. Назад, вперед, назад, еще раз, вперед, назад, раскрывая грудную клетку. Движение совсем маленькое, в то же время вы будете чувствовать, что у вас между лопаток появляется тепло. Еще. И еще. Еще. Последний раз также. Оставим плечи внизу, поднимем правое плечо и как будто столкнем голову влево. Теперь поднимаем левое плечо и перебрасываем голову вправо. Движение начинает плечо. И движение головы мягкое. Оп, потянулись. Другая сторона плечо. Оп, голова. И еще раз плечо. Продолжаем прорабатывать на шейный отдел и плечевой пояс. Оп. И еще раз тоже. Плечо, голова. Последний раз. Плечо, голова. Опускаем вниз. Хорошо выполняем круг плечами. Оба плеча уводим слегка назад. Вот такое движение. Полный круг вдох-выдох, мы никуда не торопимся. Угу. Последний раз также. И теперь правое левое плечо по очереди. Мы не задействуем сейчас таз, не задействуем корпус. Мы будем слегка чувствовать мышцы на ребрах. То есть у нас включится в работу косая, верхняя косая мышца, а внешняя. И еще. Последний раз так Уже чувствуете тепло в плечах? Я уверена, у вас все хорошо получается. Последний раз так же. Теперь плечи оставили внизу, руки оставили внизу, голова в полукруг. Маленькое такое движение. Раслабляя шею, шею ногу. И еще раз. раз также голова осталась внизу, мы покачали голову из стороны в сторону. Расслабили, расслабили, расслабили шею. Теперь круг плечами, поднимаем плечи вверх. И еще одно упражнение. Сели плечи вперед, отвели к ушам, отвели назад и бросили. При этом держим корпус, да, Пресс держим, спину держим. И еще раз так же Плечи вперед, вверх. Назад. Опустили. Вперед. Вверх. Назад. Опустили. Вперед. Вверх. Назад. Опустили. Ну и если позволяет пространство, то поворачиваем корпус. Расслабим наши плечи. Выполняем последний раз также. Делаем вдох. Ну по возможности руки вверх. Выдох. Или, если нет такой возможности, вдох, выдох. И на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Пишите в комментариях о своих ощущениях. Поделитесь, что у вас получилось, что не получилось. И получилось ли размять верх спины. Также задавайте ваши вопросы, я буду рада на них ответить. До встречи, друзья!